Сейчас мы будем начинать настроить, чтобы мы могли... это будет, Как только это это будет... Хорошо получилось, да? Ну, ну, да, упаковка можно еще короче сделать мне кажется. Да, да. Да. Но при, при желании можно еще 10 миллиметров сделать по что вообще здесь идеально вот под эту под эту упаковку пленка просто Просто да, отлично. Под широкую, вот, а? да, вот под эту, конечно, широковато. Такие длины надо было. Конечно, вам нужно. Одинаковые длины надо такие. Вот, так, вот. вот одного одно одинаковой шириной надо.